Меня зовут Марина. В 2015 году я прошла обучение в Клубе профессионалов города Ростова-на-Дону. Обучение здесь позволило мне не просто в кратчайшие сроки успешно обладать профессией, но и имела еще ряд преимуществ. Благодаря тому, что Клуб профессионалов имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности, я смогла вернуть часть оплаты за обучение. Для этого я просто предоставила в налоговую все необходимые документы, и мне вернули почти четвертую часть оплаты. Поэтому я настоятельно рекомендую всем обучаться только в клубе профессионалов, у лучших, у профессионалов.